меня зовут Миша, мне 9 лет, я пришел сюда за тем, чтобы у меня осталось больше свободного времени на, на игры и, и вообще, чтобы повысить свой, свой уровень чтения. Ну, мне тут понравились программы таблицы, Таблица шульта, угол зрения. Ну и, короче, талка немного понравилась. Mm -hmm. Бурбоны еще. Миша, что для тебя поменялось вот за эти два месяца? Что-то изменилось у тебя no, в школе, да, у меня дома? Стали оценки стали лучше. Я стал запоминать слова. Это даже сегодня почти подтвердило на английском ди диктанте. Mm -hmm. Ну, в Хотя слова-то были трудные. Пару слов скажешь о нашем тренере Анастасии Олеговне? Ну, тренер очень хороший. <связывается> <связывается> тренер очень хороший. <связывается> Будешь наш курсы рекомендовать своим одноклассникам? Ну, рекомен... Рекомендовать буду. Mm -hmm. Спасибо. Ну, друзь... ну, друзьям, родным, близким. Спасибо. Mm -hmm. Давайте вам послушаем Ваше пару слов. Здравствуйте. Меня зовут Галина. А мы пришли на эти курсы, потому что у нас а, была проблема. Он не мог собраться в один момент. Сесть и сделать какое-то Ну, что-то, какие-то уроки. Сесть и вот тут прям хотя бы пять минут посидеть и сделать. Но сейчас он высиживает. Это время он делает. Еще хотели, чтобы он э, умел концентрироваться на каком-то занятии, и потом быстро переключаться на другое и с таким же качеством и скоростью делать другое занятие. Угу. Также, чтобы он быстрее, как бы он так неплохо читал, но все равно хотел бы увеличить скорость, чтобы а, на уроках ему это помогало, даже там, по математике, чтобы быстрее решать. Усво... прочитал, усвоил задачу быстрее, быстрее ее сделал. Качественно, и повысить, естественно, свой вот, Результаты у нас э, в, на курсах такие стабильные, можно сказать. Мы пришли с неплохим заделом, но все равно у нас сейчас было 65% запоминания текста, сейчас 100%. Миша несказанно обрадовалась сто uh -huh. процентов ну то есть вы примерно примерно в полтора два раза увеличили скорость чтения в два раза он стал быстрее читать больше улавливается тут главных моментов вычленять но все равно еще над этим нужно работать ему очень сложно с текстами главными мысли вот. также ему очень комфортно было заниматься он сошелся со всеми детьми даже старше младше Младше была только Арина, очень хорошо, было комфортно мы тоже заниматься, нам понравилось, мы несомненно рекомендуем заниматься, потому что это не только повышение уровня своих знаний, фундамента, но и повышает дух соперничества между детей, то есть он, если он понимает, что он уверен в своих силах, он понимает, что он может лучше, больше, круче, выше, у него повышается самооценка. Спасибо. Спасибо вам за работу.